Прятаться в тень Шагаем среди дыма и огня Союз далеко До Бога высоко Рассчитывай, приятель, на себя Союз далеко До Бога высоко Рассчитывай, приятель, на себя Двенадцатый день Натер плечо ремень И тянет вниз тяжелая броня Лишь фляга легка Воды на полглотка, Рассчитывай, приятель, на себя. Лишь фляга легка, Воды на полглотка, Рассчитывай, приятель, на себя. Двенадцатый день, Мы каски на пекрень, Тропою горной тянемся пыля. А нам бы упасть, Да отоспаться да в сласть, Рассчитывай, приятель, на себя. А нам бы упасть, да отоспаться да в сласть Рассчитывай, приятель, на себя Двенадцатый день в подсумках парафени Они в бою надежные друзьям Последний обед, окрошка из галет Рассчитывай, приятель, на себя Последний обед, окрошка из галет Рассчитывай, приятель, на себя Двенадцатый день на целую ступень Мы ближе к перевалу Чордари, А за перевал пока что не ступал Ногою ни один из шуравим А за перевал пока что не ступал Ногою ни один из шуравим И тот, кто дойдет кто все перенесет, кто все пройдя и все перетерпя вернется в свой дом и в жизни потом, рассчитывать он будет на себя, вернется в свой дом и в жизни потом, рассчитывать он будет на себя, лишь только на себя, лишь только на себя, Двенадцатый день. Надятый день, четырнадцатый день.